Номер элемента SCP-008 Класс объекта Ивклит Специальные процедуры сдерживания Образцы SCP-008 были отнесены к классу 5 экстремальной биологической опасности и к нему применяются все соответствующие протоколы. Меры по сжиганию и облучению будут применяться в случае политических или военных действий, которые могут привести к демонтажу объекта, отключению питания или нулевой связи с оперативными или внешними каналами в течение любого заданного восьмичасового периода. Срок карантина для оперативников, покидающих объект, составляет 4 месяца. Если произошло нарушение, то должны быть применены меры по сжиганию и облучению. Политика всех зон класса G2 заключается в отсутствии процедуры эвакуации. Описание SCP-008 представляет собой сложный прион, образцы которого хранятся в каждой из известных зон G2. Изучение SCP-008 строго засекречено и в первую очередь направлено на предотвращение исследований, которые могут привести к синтезу SCP-008 в отдаленном будущем. Признаки приона SCP-008 включают 100% заразность, 100% летальность, Передачу через открытые слизистые оболочки и все жидкости организма, ни по воздуху, ни по воде. Симптомы заражения SCP-008 появляются не более чем через 3 часа после воздействия и включают в себя. Гриппоподобные симптомы с высокой температурой плюс тяжелое слабоумие на поздних стадиях, начало комы через 20 часов после появления первых симптомов и через 12 после слабоумия. Наступление комы считается наступлением смерти. Наступает период спорадического клеточного некроза, который напоминает гангрену. Выжившая ткань принимает свою первоначальную функцию и обладает высокой эластичностью. Эритроциты значительно увеличивают емкость хранения кислорода, что приводит к замедлению кровотока и увеличению мышечной выносливости и силы. Нервные и мышечные системы остаются незатронутыми полиорганной недостаточностью в течение нескольких часов. Метаболизм может снизиться до крайне низкого уровня, что позволит субъекту прожить более 10 лет без питания. Высокая вязкость крови приводит к незначительному кровотоку от огнестрельных отверстий и рубящих ран. Обусловленное поведение, моторный контроль, инстинктивные поведенческие механизмы повреждены, а когнитивные способности сильно отстают и неустойчивы. Животные испытывают чрезмерный некроз мозга и неактивны. Субъекты могут адаптироваться к своим поврежденным нервным системам, но ограничиваются основными физическими действиями, включая стояние, балансирование на двух ногах, Ходьбу, кусание, хватание и ползание. Субъект будет энергично двигаться навстречу звукам и запахам, которые ассоциируются с живыми людьми. Субъект попытается проглотить живых людей, если произойдет физический контакт. Нейтрализация полностью инфицированных субъектов требует значительной черепно-мозговой травмы. Существуют убедительные доказательства того, что SCP-008 не сформировался естественным образом на Земле, поскольку варианты подобной сложности вытеснили бы большую часть экосистемы. В 1959 году после их обнаружения были проведены переговоры о кратковременном сотрудничестве с СССР по размещению зон G-2 и ликвидации SCP-008. Статус SCP-008, находящегося под стражей в России с момента прекращения сотрудничества, неизвестен. Было обнаружено, что SCP-500 способен полностью излечить SCP-008 даже на поздних стадиях заболевания. Урок закончен.